А сейчас мы с Вами отправляемся в Прагу. Здравствуйте. Здравствуйте, Итка. Рада увидеть Вас. Взаимно. Будем очень рады прослушать информацию про Вашу киношколу. Хорошо. Здравствуйте еще раз и спасибо огромное агентству и Марии за представление. Меня зовут Итка Кубинова и я работаю в Праг Film School или, если хотите, в Прайской школе кино, которая находится в центре столицы Чехии. И сегодня я вам расскажу немного о том, как построить свою карьеру, если вы мечтаете найти работу, связанную с кинотворчеством. И попозже, если будут вопросы, я с удовольствием на них отвечу и, или дополню то, что я не успела сказать в своей презентации. Работа в области кино – это работа мечты для многих людей. Если вы считаете себя креативным и творческим человеком, то, скорее всего, это ваш путь. Человек, который хочет сегодня преуспеть в области киноискусства, находится в совсем другой ситуации, которая была, допустим, 80 лет тому назад. Тогда не было никакой конкуренции, и люди не мечтали стать режиссерами или актерами. Им, скорее всего, просто повезло, потому что их кто-то заметил и предложил им работу. Ситуация кардинально изменилась в 50-70-е годы прошлого, года, прошлого века, извините, когда с приходом французской новой волны, когда люди целеустремленно искали работу в области кино. Тогда начали возникать киностудии. Эта волна, движение перенеслось в другие страны, в Америку, в Азию. Но некоторые люди решили работать независимо от крупных кинокомпаний и создавали свои киностудии. Среди них я могу вспомнить, например, Стивена Спилберка, Джорджа Лукаса или всем известного Фрэнсиса Копполу. Сегодня ситуация совсем другая. Молодой человек, который хочет стать найти работу в области кино, ему намного сложнее и он должен намного больше учиться, чем раньше, чтобы стать известным. У него три пути, каким образом это сделать. Он может или устроиться работать на съемке, но такую работу очень трудно найти и она это путь не для всех. Чтобы набраться опыта, тоже можно начать снимать свои собственные фильмы. Второй способ – это найти себе хорошего учителя, наставника, вам, под руководством которого вы будете работать, и он, вам, он вас обучит ремеслу. Но в этом случае у вас будет только определенный опыт. Последняя возможность – это как устроиться в кино, то есть как построить карьеру или начать карьеру, это, это пройти обучение в киношколе. С точки зрения, с точки зрения как бы информации и с точки зрения общего подхода к киноискусству, киношкола является самым лучшим способом, как начать свою карьеру. Там вы будете проходить все дисциплины, которые связаны с киноискусством, то есть сценаристику, кинооператорство, режиссуру, монтаж, продукцию и многие другие. И что очень важно, школа вам предоставит необходимые контакты, потому что в кинотворчеству вы не сможете построить свою карьеру, если у вас нет контактов. После окончания такой школы или курса в кино, у вас два пути, как начать работать. Вы можете устроиться на съемки в качестве, допустим, ассистента продукции и потихонечку продвигаться по карьерной лестнице вверх. Вы наберетесь очень много опыта и, может быть, через 5 лет вы станете ассистентом режиссера и еще через 5-10 лет вы снимете свой первый художественный фильм. В таком случае у вас будет финансовая стабильность и вы, как я сказала, наберетесь опыта. Но очень часто люди застревают на одной и той же пози позиции, потому что когда или если они себя зарекомендовали и свою работу сделали хорошо, то их потом в будущем будут приглашать на ту же самую позицию работать. Второй подход. Как... Найти работу – это идти строго за своей мечтой. То есть, если вы считаете, что вы хотите, или вы знаете, что хотите стать кинооператором, вы соглашаетесь только на работу кинооператора в любых съемках. То есть в независимом кино, в, в, при съемках ваших друзей или в студенческих фильмах. Но потом вам будет немного сложно э, пробраться э, в мир профессиональных съемок. Если вы хотите работать в области кинотворчества, то вам надо обязательно работать над своими собственными идеями. Многие говорят, что помогает записывать свои сновидения сразу после того, как человек утром проснулся. Допустим, гениальный режиссер Федерико Феллини на протяжении 30 лет записывал свои сновидения – и они потом легли в основу многих его фильмов. А великий Андрей Тарковский также снимал свои фильмы-воспоминания, в которых было очень много его сновидений. Начинать э, в кинотворчестве надо с малого. Поэтому начинайте э, со съемок короткометражных фильмов. В настоящее время не обязательно иметь дорогую камеру, чтобы снять хороший фильм. Сегодня снимают фильмы даже на мобильные телефоны. Конечно, чем лучше камера, тем лучше картинки, но это пусть вас не смущает, потому что самое главное – это желание и идея. Чтобы понимать, как между собой связаны все профессии киноискусства, вам обязательно надо поработать в каждой из них. Поэтому, если у вас появится возможность, попросите в актеры на съемки ваших друзей или запишитесь в театральный кружок, потому что вам намного легче будет работать с актерами в будущем. Попросите своих друзей почитать их сценарии, поскольку, будучи режиссером, вы будете снимать фильмы по чужим сценариям. Как только у вас будет возможность, запишитесь на любую работу на съемках, потому что на съемочной площадке нет неважной работы, и для начинающего артиста любая работа — это шаг вперед. И, очень важный момент – это работа над собой, над своим поведением, над своим характером. В будущем вам предстоит встретить очень много людей и работать с разными характерами, вы будете сталкиваться с разными проблемами, и зачастую ваша задача будет сохранять мир и спокойствие, и дружескую, и творческую атмосферу на съемках. Вы должны будете сделать так, чтобы все были довольны. С кинотворчеством также неотъемлемо связано киноактерское искусство. Не каждый родился актером, но им можно стать, если вы обладаете достатком терпения, если вы э, готовы э, усердно работать, если вы э, хотите приобрести необходимые навыки и раскрыть свой талант. Не забывайте, что 90% актерской работы – это работа на экране. Актерское мастерство – это искусство, которое требует многих усилий и техники. Безусловно, всему этому лучше э, учиться на специальных курсах под руководством настоящих профессионалов. Они вам помогут э, стать уверенными в себе, преодолеть страх из выступления на сцене и научат вас работать со своим голосом, и телом. Благодаря этим занятиям вы сможете хорошо вжиться в свой персонаж и сыграть отлично свою роль. Для того, чтобы преуспеть в актерском, на актерском поприще, необходимо иметь свое собственное портфолио или, как сегодня говорят, шоуринг. Он вам поможет найти работу в новых проектах и продемонстрировать опыт и ваши навыки. Для этого нужно играть в разных фильмах, в том числе и студенческих фильмах. Надо играть в разных ролях, в фильмах разных жанров. Наши студенты снимают все виды фильмов, не исключая экспериментальное кино. Постоянные пробы вас научат терпению, и оно вам понадобится позже во время профессиональных съемок, поскольку вы будете повторять одну и ту же фразу раз двадцать. Хорошие руководители дадут вам ценные советы, научат всем необходимым навыкам и помогут ориентироваться в первых прослушиваниях. Наше актерское отделение создало 10 лет назад Нэнси Бишоп, которая до этого создала свое кастинговое агентство, и ее последней работой является фильм "Бород 2 для которого она нанимала актеров. На нашем актерском отделении вы сможете получить все эти, все эти навыки и после годовой программы у вас будет отличное портфолио с материалом из фильмов, в которых вы снимались на протяжении всего года. Ну и поскольку в Праге снимается очень много фильмов мировых масштабов, вы тоже сможете записаться на прослушивание иностранных кинокомпаний. Наши студенты ежегодно проходят успешно такие прослушивания и играют в больших голливудских фильмах. Из последних я могу вспомнить, допустим, фильм spider фар Far From Home, в котором наш бывший студент играл однокурсника Питера Паркера, или, допустим, два года назад в Прагу приезжал известный новозеландский режиссер Тайка Вайтити, который здесь снимал свой фильм «Джо-Джо Рэббит». Вы его знаете благодаря фильму «Тор Рагнарог». И воспользовавшись этим случаем, мы пригласили его на беседу со студентами. И в итоге две наши студентки получили роль в его фильме. И одна бывшая студентка из Новой Зеландии работала в его съемочной группе. Из последних достижений я могу вспомнить киностудию Marvel, которая месяц назад снимала в Праге свой сериал Falcon and the Winter Soldier, и в нем тоже играл наш бывший студент. Многие наши студенты также работают с театральными труппами под руководством иностранных артистов, которые ставят свои пьесы в театрах Праги. Можно сказать, что, закончив любую из наших программ, вы поднялись на первую ступеньку карьерной лестницы и успеха. И чтобы подвести итог, я хочу сказать, что самым лучшим началом вашей карьеры это является следующее. Необходимо набраться опыта и собрать нужные контакты. В этом вам поможет киношкола, в которой вы пройдете очень много разных практических упражнений, Будете слушать мастер-классы известных э, артистов, и одновременно у вас будет теоретическая база. Когда вы будете выбирать, какую, в какую школу записаться, э, выберите такую, которая, во-первых, не отнимет у вас много времени, э, во-вторых, предоставит необходимые контакты, и, в-третьих, э, которая предоставит теоретическое и практическое обучение. Прайская киношкола работает со студентами почти 20 лет и обучает их основам ремесла. За эти годы мы подготовили сотни людей, и из них многие успешно работают в кинотворчестве и получают призы, допустим, на фестивале в Канах или в других кинофестивалях по всему миру и работают в известных кинокомпаниях. Кредо нашей школы, это сотрудничество между студентами, но также сотрудничество между отделением кинотворчества и актерского искусства. У нас в школе немного студентов, поэтому подход предпочитаем индивидуальный и дружеский, чтобы решать, и решать все проблемы и выполнить максимально требования и желания наших студентов. Знаменитый композитор и пианист Дюк Эллингтон когда-то сказал, что ему не нужно больше времени, но ему нужны сроки, дедлайн. И любое учебное заведение предоставляет своим студентам систему, которая необходима в процессе обучения. Точно таким же образом работает Прагфилм School, у которой огромный опыт, проверенный практикой. Тренинги и мастер-классы помогают нашим студентам двигаться вперед. И я закончу э, свое выступление цитатой Вуди Аллена, который сказал, что 80% успеха – это появление. Так что, если вы хотите успеть, идите за своей мечтой и не откладывайте, не откладывайте это в долгий ящик, потому что мечта ждать не будет. Спасибо. Ютка, спасибо большое за вашу презентацию, за презентацию вашей школы. Спасибо за то, что рассказали очень полезную информацию для тех, кто только начинает пробовать себя в этой сфере. А вот самое важное, что для того, чтобы стать студентом вашей школы? Для что того, будет? чтобы стать студентом, это очень важно связаться со мной. Назначенное время, я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. И э, надо подавать заявление, э, и об этом мы можем подробно поговорить э, попозже. Спасибо большое, Итка. Записывайтесь на консультации с Иткой, чтобы знать о том багаже, который необходим для того, чтобы поступить в школу, э, киношколу пражскую.